Друзья, всем привет! Сегодня в видео будем говорить о нашумевшей копии Steppen, а именно проекте Step Up. Они сегодня запускают бессрочный стейкинг. Так вот, в этом видео мы разберем, как в этот стейкинг поставить свои активы, как перевести их с биржи на кошелек. Метамаск в какой сети это нужно сделать, ну и как правильно, естественно, это все оформить, чтобы не потерять свои средства, потому что много было вопросов. И в этом видео мы обязательно с этим разберемся. Кому может данное видео быть интересным, присаживаемся, поехали. Итак, сегодня я не буду рассказывать, что это за проект, потому что видео на канале у меня есть на обзоре. Пожалуйста, смотрите. Повторюсь только то, что это такая добротная как бы получилась копия проекта Stepen. Я говорил, если они сделают хотя бы 10% того, что сделал Stepen, то мы можем здесь заработать. Я имел в виду рост. да. И вот сейчас уже рыночная капитализация, 170 миллионов, а... В степен, там там 1,4 миллиарда. То есть, они уже, в принципе, 10% от капитализации, как минимум, достали. И видео, когда я снимал, первое, да, кто прикупил токены, там, присмотрелся к данному проекту, вы уже сейчас имеете 1,2 икса. Что сделал я? Я лично зафиксировал всю свою вложенную сумму, забрал ее в долларах, и у меня остались абсолютно бесплатные токены, которые я и готов сегодня направить в стейкинг. Зачем этот стейкинг нужен? Я эту информацию давал еще два дня в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий сразу, да, не ждать, пока там выйдет видео на YouTube. Так вот, что мы будем иметь с этого стейкинга? Прежде всего, он начинается сегодня, 6 мая, в 15.00 по Киеву и Москве. Видео, конечно же, выйдет чуть позже, потому что я хочу именно провести полностью, вернее пройти вместе с вами, как это работает, ну, чуть ли не в прямом эфире, да. То есть за каждые 100 долларов монете Fitfi мы будем, которая будет поставлена в стейкинг в течение 24 часов, мы будем получать один билет. В конце события проводятся снимки, да, и будет разыгрываться лотерея. Будут лутбоксы, в которых мы можем с вами выиграть снэк то есть кроссы, в которых мы можем с вами там ходить, бегать, заниматься физическими упражнениями, за это получать токены, ну и получать еще и за это денежку. То есть совсем прекрасно. Дальше такие скины, значки, теги, аватары, то есть все, весь инвентарь, который может нужен будет там для кросса или еще чего-то, то есть тоже будут попадаться в этих лутбоксов. То есть стейкинг будет нам приносить как бы одни плюсы и самое интересное что здесь 35 процентов есть вероятность того что в этом лутбоксе э, кому-то мне или вам попадется именно кроссовки и достанутся бесплатно минимальная цена кроссовок неизвестна какая будет там 200 300 долларов может чуть больше может чуть меньше но в любом случае кому это попадет это уже будет э, прекрасная возможность получить на шару кроссы, уходить у них зарабатывать деньги и, короче, стейкать свои монетки. Забрать монеты вы сможете со стейкинга, смотрите внимательно, только через 14 дней, если вы не хотите платить комиссию. Но если вы хотите раньше вытянуть, вы заплатите комиссию 16%. Это есть, нужно учитывать. Также самое важное, что здесь стейкинг будет бессрочный. Это означает то, что в данных мероприятиях, которые будут обновляться постоянно, мы вот эти билетики будем получать постоянно, не нужно ничего нам перенастраивать, вносить новые там депозиты в стейкинг. То есть мы разнесли и бессрочно участвуем в этом стейкинге. Ну и естественно будем претендовать на вознаграждение. Те ребята, которым удалось купить данный токен на распродаже, да, на dao был сейл, то они сидят уже, ну там максимум было 140 с чем иксов, сейчас показывает 130, цена у них была 4 цента. И не забываем, они уже 10% кинули в рынок и через 2,5 месяца у них начнется разблокировка. Вестинг будет длиться около по-моему, полтора года и по 5% в месяц будет им давать и они будут влетать на рынок. Сейчас в принципе давление сильное на цену не должно быть, но имейте в виду, что вот эта вся история растет пока что, можно сказать, безоткатно. И вот этот стейкинг, который сейчас придуман, он может быть тоже как за манухой закинуть сюда побольше людей. Потому что на самом деле, вот если говорить про риски, сайт кривой, еще ничего такого ну, практически нет. Мы растем на воздухе, на хайпе и все остальное. Поэтому если вы уже заработали, не стесняйтесь, забирайте, даже если вы два раза умножились, вот там как я. А если еще больше, ну, фиксируйте прибыль и хотите участвовать в этом, оставляйте вот те халявные монеты уже. Да, будет их меньше, но зато вы будете уверены, что вы уже как минимум здесь не потеряете. Стоит ли заходить новым или нет, вы уже думаете сами, потому что, опять же таки, очень мало чего есть. Будет все зависеть от продукта, будет ли эти кроссовки там пользоваться спросом и какие они будут, какой будет здесь заработок, будет ли листинг дальнейшие биржи, такие как Binance, к примеру. Поэтому это очень важно. Итак, переходим к самому главному, как закинуть ваши токены сюда в стейкинг? Для этого вам нужен будет кошелек MetaMask. Кто не знает, как пользоваться MetaMask, как его установить, вот я вам скину ссылочку. Вы сюда как бы зайдете и по вот этому гайду полностью сможете установить MetaMask и поймете, как им пользоваться. Также в этом гайде есть инструкция, как установить сеть Avalanche. Потому что э, с, на блокчейне Avalanche именно этот токен FIFTY, он был и создан. Вы можете внести вот эти все данные, да, которые я дам по ссылочке, вручную. Нажал вот здесь, где Binance MyNet, добавить сеть. Да, и вот эту всю историю убиваете вручную. Но я вам скину еще одну замечательную ссылочку. Оставьте ее, сохраните. Она очень полезная. Называется ChainLins. Вы просто коннектите своим MetaMask. сюда и видите, здесь выбираете, прописываете, здесь есть все сети. И вот нам нужна сеть Avalanche Chain. Вы просто нажимаете Add to Metamask. Все, оно сразу пишет сменить сеть и ваша сеть в метамаске Avalanche, она уже добавлена. Видите, как все хорошо. Я уже закинул тут токены и закинул немножко Avalanche. Как добавить сюда токены Fitfi и Avax? Вы нажимаете импорт токенов. Летите на CoinMarketCap, к примеру, выбираете вот StepUp, и видите, здесь есть адрес Avalanche Seachain. Вы его копируете, обратно идете в свой Metamask, импорт токенов, да, вставляете адрес, и оно вам как бы сразу подтянет. У меня уже токен добавлен, у вас же здесь символ подтянется, десятичное число, и вы нажимаете добавить пользовательский токен. То же самое проводите с AVAX. -ом. Только смотрите, здесь внимательно, когда вы пропишете AVAX, токен Avalanche, то здесь, видите, есть контракт Binance Smart Chain. Вам нужно нажать кнопочку More и взять контракт, вот, его родной с Avalanche. Копируете его и по той же схеме... Идете в Metamask, импорт токенов вставляете и добавляете сюда. Токен Avalanche вам нужно будет для оплаты комиссии. Долларов 1015 рекомендую сюда закинуть. Теперь, ребят, самое главное, что вам нужно понять, что блокчейн Avalanche он имеет три сети: есть chain биржи X chain, есть чейн контракта, C -C chain контракта C-Chain и Chain платформы. Так вот, если мы с бирж переводим, там X Chain стоит. Если контракта, то вот MetaMask пользуется именно э, адресом контракта, C-Chain, то есть нам вот этот нужен блокчейн. И когда вы идете и выводите, к примеру, вот здесь с биржи OKX вы купляете монету Avalanche, в MetaMask выбираете вот этот адрес, да, ваш будет, вставляете его, нажимаете там максимальное количество, которое нужно вывести, и видите, у вас здесь стоит, будет по умолчанию стоять X-Chain. Это неправильно. Вы не сможете вывести токены AVAX. Вам нужно, еще раз для вывода, там прописать AVAX и выбрать способ вывода OnChain. Вот здесь выбрать не X, а C-Chain. Нажать продолжить и только тогда вы сможете перекинуть токены AVAX на свой Metamask. То же самое, если вы будете выводить токены Fitfi, да? для того, чтобы закинуть их в стейкинг. Прописали FitFee, выбрали. И здесь, видите, по умолчанию уже стоит FitFee C-Chain. Адрес для сети Avalanche, ну и для любой, у вас будет один. Вот вы его копируете и нажимаете «Продолжить». Вставляете сюда адрес и нажимаете. За вывод вы заплатите комиссию 1 FitFee. За вывод Avalanche, по-моему, 0.008 Avalanche. Все, когда вы подготовитесь, вы видите все, у вас в MetaMask уже будет и Avalanche для оплаты комиссии, и FitFit -Fit для того, чтобы поставить стейкинг. Итак, друзья, видим, что до начала стейкинга еще 3 часа, поэтому я немножко подожду и потом обязательно включусь и вместе с вами попробуем застейкать монетки. Итак, ребят, возвращаемся. MetaMask готов, токены готовы. Осталось 2, 1, 0. Зависла <смех> на одной секунде. Ну и что? Пишет Сун. Ну давайте ждем. Так, появилась жирная кнопка Go to Staking Page. Нажимаем. Да, есть. Вот, видите, подключаемся кошелечкам Metamask. Далее. Подключаемся. Все, есть. Видите, в сети у нас... Как мы изначально закинули 404 монеты. Вот они отображаются. И в стейкинг вы уже здесь можете загружать сколько вы хотите. Вот 101 монеты. Вы получите один билет в течение дня. Вот у нас я поставлю макс. Вот нормально. 404 монеты. Буду получать 4 билета в день. Ну и надеяться, что какие-то кросы, может халявная и попадут. Это таймер, я так понимаю, что будет делаться снапшот, да, проверять, сколько у вас на счету там на балансе. И уже тогда точно вам будет даваться там 4 билета. Я так понимаю, что эта история будет каждые сутки крутиться, и что-то мы там будем зарабатывать. Но в любом случае, если что-то там изменится или новое будет, я это все дело скину в телеграм-канал, дам какую-то информацию. Ну, а сейчас, я думаю, вам все понятно, да, нажимаем здесь округ. Подписываем транзакцию. Кстати, смотрите, комиссия за, тр... комиссия за транзакцию в АВАКСе стоит 2.35. То есть не очень недешево, да? 2.35 в долларах. Поэтому я же говорю, 10-15 долларов закиньте в АВАКСе, чтобы у вас было на комиссию, например, вытянуть со стейкинга или если же нужно будет там кроссовки, минтинг забирать. Я думаю, каждая такая оплата, она будет подписываться транзакцией. Поэтому надо, чтобы там авакс у вас были. Все, чтобы наверняка вы понимали, что вы застейкали, вот здесь внизу видите «Staking by you». 404 токена, то есть это означает, что вы успешно это все сделали. Кстати, смотрите, вы можете столкнуться с ситуацией такой. Я столкнулся, что очень сильно подскочил газ, очень сильно перезагрузилась сеть «Аваланч». Там буквально в 20 раз дороже было. Я просто подождал до 10 минут, и все это сделал по, с комиссией 0.07 Avalanche. Вот так мне обошлось. Ну, если вы хотите там вывести, нажимаете кнопочку «Виздрав». Здесь, видите, в течение, как я уже говорил, сразу счетчик идет. 14 дней вам выведутся токены. Если вы хотите сразу, вы нажимаете вот сюда на штраф. Вы соглашаетесь, что я хочу сразу и заплачу за это 16%. Нажимаете «Айгрис», согласен и на вывод. Либо просто виздрав и в течение 14 дней токены вам выведутся. Все, ребят, я ожидаю свои билетики. Кто будет участвовать, участвуйте. Желаю вам выиграть кросы, зарабатывать в них. Ну и надеюсь, этот проект нас порадует как минимум. Может, не так как степен, да, но хотя бы немножко повторили их успех. Самое главное, чтобы вот эти ребята, разработчики, не стояли на месте они активно кстати твиттеры ведут там подключает тоже звезд по спорту вроде будет там рекламы тоже скоро наблюдаться но посмотрим посмотрим если кросы выпадут ну и вообще какая будет цена интересно по рынку брать все это будет телеграм-канал дублировать поэтому обязательно подписывайтесь будете ли вы участвовать стейкать в этом проекте свои токены с надеждой что вам выпадут кросы или нет обязательно пишите в комментариях ниже